Всем привет! с вами Олег Факеев. Когда мы едем в какое-то э, новое место, мы всегда хотим привести себе что-то на память. Нормальные люди залезают в интернет, спрашивают знакомых, а что можно привести из того места, куда ты едешь, что будет наиболее э, хорошо характеризовать этот край, город, регион, страну и т.д. и т.п. Но я, как обычно, не подготовился, поэтому определялся на месте. И если вам интересно, дальше рассказ о том, что я привез из Крыма. Смотрите. И, и вот, что я привез из Ялты, то есть из Крыма, на память об этой поездке. Какие-то сувенирчики долгоиграющие, какие-то покороче. А теперь... Так, красный крымский лук. Портвейн Массандра. Это... В этой бутылочке налито разливное... ...гранатовое вино. Валик благоухающий, успокаивающий под голову. Крымские травы. Стевия. Вот так вот. Часть здоровья. Это лимонник, если не обманули. Это шалфей, который я, видимо, неправильно засушил, потому что он потемнел. Но я собирал его свеженьким на склонах, на склонах крымских гор. Это порция дикого шиповника. С той вершины, откуда я громко кричал эй гей ге-гей!». Крымская лаврушка из Ливадийского парка. Крымское мыло, крымский шампунь, крымский можжевельник, ножик, сделанный крымскими татарами, ну, два камешка морских и кипарисовые шишки. А теперь обо всем поподробнее. Теперь обо всем поподробнее. На первом месте, безусловно, красный крымский лук. Ну, сейчас это уже не редкость. В Москве, в Питере его можно купить, в Москве, наверное, больше возможностей, чем в Питере. Но Москве в Питер непонятно, откуда привозят. А в Ялту его точно ниоткуда не привозят. Ну, в смысле, может и привозят, но Ялта в Крыму и привозят его из Крыма в Крым. То есть, плантации в Ялту. О, как с сольцом его запацаешь на ржаной русский хлебец. Просто, ой, песня. Так, ладно, это закуска. Массандровский, массандровский портвейн. Рядом с Ялтой находится Массандра, Массандровский винзавод, поэтому в Ялте полно магазинов, которые продают э, продукцию крымских винопроизводителей. Заводов там много разных, но Массандра, наверное, считается классикой. Э, это тоже можно купить сегодня практически везде, но не во всех магазинах встретишь, но из Крыма привезти такую бутылочку особенно приятно. Так, что дальше у нас, что дальше? А, да, вот прикольная штука, вот, вот прикольная штука. Валик, валик под голову с успокаивающим сбором крымских трав. Состав – можжевельник, лаванда, хмель, чебрец, мята, душица. Стоит недорого, когда распаковываешь, пахнет просто охренительно, просто такой можжевеловый запах оттуда прет, но на второй день то ли я уже привык к этому запаху, то ли весь запах испарился, в общем, просто верю, что подушка помогает. Что там внутри, предполагаю, что-то очень похожее на пилки, перемешанные с травмами. Открывать не открывал. Потому что если те пилки разлетятся по квартире, под шеям получил от тех, кто отвечает за уборку. Ну, в общем, такая прикольная штука, но надо сказать, что она тяжеловатая. Думаю, что полкило весит, наверное. Так что много таких штук не приведешь. Так, валик откладываем. Так, про валик почитаю. Использование валика устраняет искривление шеи, способствует подвижности, как следствие благотворно влияет на шейный отдел позвоночника. Стимулирует мозговое кровообращение и таким образом предотвращает развитие атеросклероза. При использовании валика вылечивается любое воспаление носовой перегородки. Круто вообще, просто не валик, а чудо. Сбор используется для лечения неврозов нарушений сна Запах можжевельника повышает иммунитет Укрепляет нервную систему Успокаивает при упадке сил Гипертония, бессонница, лаванда антивирусные бактерицидные свойства Снимает головную боль, стресс, депрессию В общем, буду счастливый, счастливый Ой, хорошо как пахнет Так, что дальше, что дальше А, вот, вот, вот, вот вот. Это разливное гранату вино Я хотел про него рассказать отдельно а... На базаре в Ялте один торговец держал такой стендик, полностью посвященный гранатам. То есть у него были свежие гранаты, гранатовый сок, э, как он говорит, прямого отжима в пластиковых бутылках, гранатовое вино. Гранатовое варенье было? Нет, не помню. Ну, гранаты, он честно признался, из Азербайджана, где они гонят сок и вино, я не знаю, но эта штука такая... Так, 18 там кому? Нет, не смотреть. Ой, очень приятно. Я так считаю, что если чел занимает узкоспециализированную нишу, вот, но только на гранатах, да, то у него нет никакого э, интереса делать такие вещи плохими, потому что к нему же и прибегут. Если у него это был побочный продукт, тогда был бы вопрос, брать, не брать. А когда у него все из граната начиная от граната с соком, кончая вином, то я считаю, что смело можно брать. К тому же, он давал это попробовать. А, так, убираем. Что у нас еще из, из съестного? Ну, все, да, переходим к сувенирам, а потом а, к травам. Сувениры. Вот такой деревянный ножичек мне очень понравился. Не знаю, что с ним можно делать, но как сувенирчик, вот такой просто люблю ножи. Не могу сказать, что я коллекционер. Я, честно говоря, думал, что он из Но он не пахнет. То ли у меня подушка все обоняние уже отбило можжевеловое. А, но сделал он, он достойно, сделал достойно. В общем, что-то можно им помазать или просто бумагу резать не пойдет. Тупой, наверное. Ну, в общем, понравилось, купил. Вот, вот это я взял, как увидел, сразу взял. А, из можжевельника, этот пахнет, кстати говоря. Очень много разных сувениров везде по всей России есть. И значит подставки под горячие такие секи, но в основном они сделаны из можжевельника небольшого диаметра, то есть из каких-то обрезков. А здесь мы видим просто огромнейший спил. Понятно, что он косой, что он косой, но это означает, что это какой-то крутой можжевельник был. Но ему очень много лет. Вот если кольца посчитать, кстати, неинтересно, сколько тут. Раз, два, три, четыре, пять. В общем, я сейчас посчитаю, а время, которое я считаю, я вырежу и скажу просто результат примерный. Если я правильно считал, если я правильно считал, не ошибся, в этих мелких кольцах, вот попытаюсь вам показать, очень медленно он растет. Я насчитал более 60, то есть кому-то конкретно крупно повезло, нашли такой 60-летний можжевельник и напилили на него куски. Я не мог пройти мимо. Даже не знаю, под что это будет использоваться, потому что вот срез кривоватый немножко, и она не, не ровно, эта конструкция стоит на столе. Вот. Но я мимо пройти не мог. Из моря... А, да-да-да-да-да-да. Я нарвал кипарисовых шишек. Это у меня с Артека осталось. Почему-то вот так вот. Очень нравится мне кипарис, как он пахнет, и шишки, когда срываешь. Для чего взял? Просто взял... Пахнут хвоей. Ой. Понятно, что надо привезти хотя бы один морской камешек. Я вот среди серых, темных камней нашел один светлый, привез. А вот это пришлось купить. Этот камень называется «Звездное небо». И в нем вкрапление полудрагоценных минералов. Под лупой их можно разглядеть. Какие-то синенькие там, желтенькие. В общем, взял камешек Мамики можно с собой носить. Можно на рабочем столе держать и вспоминать, как классно было на Черном море в Ялте. Так, что дальше? Дальше в Крыму растет очень много трав. И поэтому с этими травами в Крыму э, работают производители косметики. Самые разные. Всякие масла эфирные, э, вода там для умывания, крема и прочее. Я для себя привез крымское мыло. Я очень люблю мыться мылом натуральной, ручной работой натуральным. Вот мыло с ножевельником я себе взял. Значит, и еще очень интересная штука такая. Это шампунь грязью Сакского озера. Против выпадения волос. Ну, то есть это для меня актуально. Главное, чтобы этот шампунь не попал мне на грудь и ноги, потому что там у меня проблемы с выпадением нет. Если начнется бурный рост, надо будет куда-то на север перебираться, чтобы... Шерсть Так. Ладно, фотки сделаю, будут у меня выложены там на странице, кому аннотацию захочется почитать. Значит, э, огромное количество там мыл всяких разных, подороже, подешевле. Как там турки говорили, для себя, для подарка. Можно выбрать все, что угодно. Но я бы не рекомендовал в этой ситуации брать дешевое мыло, потому что мне кажется, что там вот каплю капнули эфирного масла и все. Надо какие-то какие добавки есть. Или вот там, например, грязь Сакского озера. Вечер, помогает. Так, теперь переходим к травам. Начнем с, с маленьких трав. Шиповник дикий. Шиповник дикий. Я во время забега набрал себе на одну заварочку буквально этого шиповника. Там наруто собирает, и можно его купить, и можно самому полазить в город пособирать. Наверное, он там какой-то особо полезный. Лаврушка. Крымская лаврушка. Проходил мимо, смотрю, растет лавр. Ну, не мог остановиться и не нарвать чуть-чуть. Кстати, в продаже я там особо ее и не видел, где она продается. Вот. А эта ловушка примечательна тем, что она... Э, лавры я встретил в Ливадии, там где-то недалеко, ну, в парке, короче говоря, дворца этого ливадийского. Так что она еще какие-то исторические корни имеет. Так, дальше. Шалфей. Опа. Шалфей. Шалфей им обидно получилось, весь потемнел. Я его забыл распаковать после переезда, остался он у меня в закрытой посудине. Вообще он был зеленый. Я его сорвал во время забега на горе. Почему сорвал? Потому что мы бежим, бежим, бежим, такие, а там ходят люди с корзинками. У них в корзинках, как в сказке, 12 месяцев, значит, зелень какая-то лежит, такая не собирает, с ножичками подстригают. Я говорю, а что вы собираете? Они говорят, это шалфей. Я говорю, дайте мне там ну, этот самый. Веточку Посмотреть, понюхать, я его никогда не видел В общем, они мне его дали веточки Потом я побежал, еще смотрю, он везде растет Еще насобирал Правда мне сказали, что сейчас не время собирать его И плюс я его испортил Немного, ну, в общем Трав там полно крымских Если вы не собираете травы То вам надо, конечно, их покупать И здесь я немного расскажу сейчас Об особенности покупки трав Я рекомендую покупать монотравы Вариант номер один. Вот это вот куплено на горе Айпетри, это называется лимоник. Понятно, что люди его собрали, посушили, старым деревенским, дедовским способом. Ой, пахнет, пахнет деревней, не лимоником, а чем должен пахнуть? Должен лимоником. не знаю как. Не знаю, как пахнет лимонник, я вообще лимонник не видел. Но ну, я поверил. Говорят, это лимонник, но ну, не буду же обманывать так очень сильно они. Вот. И тут понятно, что вот, хочешь, используй верх, хочешь, использовать стебельки. В общем, натуральная трава. Это топ номер один при покупке, если вы знаете, какие травы вам нужны. Следующий уровень покупки, это когда вы покупаете монотраву, но уже упакованную. Вам не надо бегать, не надо лазить по горкам, выбирать правильный сезон. Просто вы берете и пакет с одной травой. В частности, это крымская стевия. Для тех, кто не знает, стеви это, я бы так, кто-то бы сказал, заменитель сахара. Это неправильно. Это натуральное растение, которое слаще сахара. И если вы, например, хотите сократить потребление сахара, то идеально брать лист стевии и добавлять его в чай при заваривании. Там один-два листика достаточно, чтобы чай приобрел слегка сладковатый вкус. Ну и плюс, поскольку эта трава, там огромное количество микроэлементов самых разных. Я фотографию вот этого Обложки, как это называется? -то? Упаковки выложу. А, на что надо обращать внимание, когда вы покупаете? Если вы посмотрите на эту упаковку, то увидите, что лист крупный, и все листья примерно одинаково похожи. А бывают упаковочки, где внутри уже мелкая-мелкая каша, как в чайном пакетике, такой, все, все перемолотое. Вот такие упаковки я вам не рекомендую покупать. Особенно, если они еще запечатаны в картонную коробку. То есть, вы покупаете и не понимаете, что там внутри находится. Когда вы берете такой пакет, вы четко видите, что даже если вы не знаете, что это стелия, вы видите, что все листья, по крайней мере, одинаковые, а там не на солома накошенная. Почему я об этом говорю? Потому что я такие упаковки видел. То есть, вы берете упаковку, а там что-то мелкое покромсано. Что там такое, Одному Богу известно. А здесь можно говорить о высоком качестве продукта. Если вы не знаете, какие травы вам нужны, ну, стивили, кстати, в любом случае можно покупать, вы берете и покупаете готовый сбор, готовый сбор. И здесь нужно обратить внимание абсолютно на то же самое. Нужно посмотреть, а что внутри этого сбора. Здесь мы видим достаточно крупные листья, и поскольку сбор состоит из разных э, растений, то мы видим, что и листья разные есть. Очень примечательно, что на упаковке написано, Смесь измельчить и перемешать. То есть, очень грамотный подход к формированию продукта. Собрали нормальные, правильные растения, заложили в пакет, чтобы человек-покупатель убедился, что у него не черт знает, что там лежит, а правильно собранная трава. Или правильная трава, не знаю, правильно собранная или нет. После этого потребитель сам берет и перемешивает до той степени мелкости, которая тебе нужна. Почему нужно перемешивать? Потому что если листья крупные, то у вас здесь неоднородный состав. То есть, вы берете сверху, там может оказаться одна трава, а внизу другая трава. На это нужно обязательно обратить внимание. Почему? Потому что есть упаковки, в которых, если посмотреть на них, кажется, что просто вышли на луг, скосили все, что было, и положили внутрь сена. И даже вообще непонятно, это на чай не похоже. Ну, а естественно, вам будут говорить, что там нормальная трава, с экологически чистого района. Вот лучше чуть-чуть переплатить, но взять нормальный травяной сбор. Так, сборов там колоссальное количество. Еще раз про траву: лучше всего покупать вот такую травку, потому что вы видите, что здесь все правильно. Если вы не доверяете вот этим сборщикам, покупаем монотраву в упаковках. Точно так же продается шалфей, э, стевия, э, так, душица так продается, лаванда продается, все что угодно. Ну и следующие уровень чаи, которые ориентированы, в частности, это какой-то общий, общий укрепительный чай, а есть там э, против депрессии, мужские, женские, в общем, от печени, от почек, от чего хотите, от всего, извечет вас Крым. Ну и последнее, что я не привез из Крыма, но это крымский продукт, я нему, честно говоря, забыл, и поэтому не обратил внимания, это крымская соль, крымская соль розовый соль из Крыма Озеро Сосык-Сиваш Мне эта соль понравилась, но купил я ее в Москве Может быть в Ялте она не продается Или продается в тех местах, о которых я не знаю Но я бы тоже рекомендовал Вот такую соль покупки. И написано, что она содержит в себе Бета-каротин 60-70% от общего содержания полезных веществ Ну и я вообще люблю э, Как сахар, так и соли не экстра вываренные и чистые, а вот какие-то такие, бли ближе к натуральным, мне кажется, что они полезнее для нашего организма. Короче говоря, назад в природе. Вот и все, что я хотел вам рассказать о том, что можно привезти из Крыма и как это правильно выбрать. До встречи! С вами был Олег Факеев.